Так, здравствуйте. Меня зовут Нина. Я хожу в центр. Меня сюда привела Надежда Георгиевна Зенит. Хожу уже, наверное, 5 или шестой год. Все очень нравится. Сегодня была на занятии у Марины Николаевны. После занятия Марины Николаевны пришла на лекцию. И как бы... Удивилась тому, что вот, как нам сказала Марина Николаевна, чтобы получить тот поток от Александры, от Николая Петровича, да? Сидеть прямо и руки как бы на колени положить. И я вот все полтора часа сидела прямо, получая вот ту энергию. И когда меня лечила тоже Надежда Георгиевна, я сидела там как бы прямо. И прям такое блаженство ну, было в теле. Спасибо. А раньше какие-то трудности у вас были да, с тем, чтобы вот так прямо сидеть? Ну, ну да, я как бы вот, когда начинала, начала заниматься, я вот буквально 5-10 минут посижу, если прямо, и все у меня, значит, в, в этом месте, где у моей лопатки, все начинает там корежить, и я ну, это, искала удобное положение, чтобы мне все это растянуло. А тут, ну, занимаюсь и все, и все получается. То есть болевых ощущений никаких не было, да? Только удовольствие и высокий поток. Спасибо.